Приветствую вас, друзья, на канале компания Бином, это очередное видео и сегодня мы рассмотрим вопрос шумоизоляции квартиры. Стоит ее делать, не стоит и сколько это стоит. Итак, поехали. Вопрос делать шумоизоляцию или не делать возникает у большинства людей, которые получают квартиру в новостройке. Во-первых, в это время идут шумные работы и слышно всех соседей, абсолютно их перфораторы. И было бы странно, если бы это было бы иначе в многоквартирном доме. Но что будет, когда шумная работа успокоится? Будете ли вы слышать соседей музыку, собак? Будет ли вас это раздражать настолько, что вы будете жалеть, что шумоизоляцию не сделали? С моего опыта могу сказать, что большинство новостроек, которые сейчас мне удалось посмотреть, делаются ну, не то чтобы некачественно, а экономно. И строители экономят на перегородках, которые делают между соседями. Они делаются очень тонкими, и звуки, конечно, проходят насквозь. Особенно, если в этих перегородках есть места для розеток, которые делают стену еще тоньше в этих местах, то, конечно же, шумоизоляцию стоит сделать, и стоит учесть все эти нюансы. Однако надо понимать, что такое шумоизоляция, как она работает, и какие ее виды бывают. Чаще всего вам строители предлагают простые конструкции для гипсокартона, в которые закладывается какая-нибудь акустическая вата, и потом все это обшивается листами ГКЛ. И такие конструкции на самом деле применяем и мы. И если вы обратите внимание, за моей спиной вы увидите уже собранную конструкцию, в которую в дальнейшем будет закладываться та самая минеральная вата, специальная, акустическая. Потом это все будет зашиваться листами ГКЛ. И вопрос, насколько такая конструкция действительно эффективна, работает ли она, подавляет ли она шумы ваших соседей, не будете ли вы слышать громкую музыку из-за стены. Если отвечать на этот вопрос абсолютно честно, то я хочу сказать, что такая конструкция, она, наверное, будет защищать вас от шумов на процентов ну, на 30-40, не более того. То есть, если там будет кто-то громко говорить, вероятность того, что вы услышите вашего соседа, какой-то отдаленный звук, она присутствует, даже не присутствует, а скорее всего таки будет. И тогда вопрос, зачем это делать? Делать это стоит ради тех самых 30-40 процентов, потому что если этого не сделать, то будет ощущение, что вы разговариваете с каким-то собеседником, вы будете отчетливо слышать разговоры за стенкой, музыку и так далее. Конечно же, это будет создавать дополнительный дискомфорт. Поэтому чтобы изоляцию делать хоть какую-то, но точно нужно. Отсюда резонный вопрос. Если я знаю о недостатках таких конструкций, почему я их делаю, почему я их предлагаю заказчикам? Ответ на этот вопрос очень простой, потому что Хорошая, настоящая, профессиональная звукоизоляция стоит очень дорого. На самом деле очень дорого. Чтобы сделать звукоизоляцию правильно, во-первых, ее надо делать по всему контуру. То есть, сделать акустическую коробку. Надо делать шумоизоляцию потолка, пола и стен. Все эти поверхности должны отсекаться от несущих конструкций, от стен соседями. В таких шумоизоляциях применяется специальная фурнитура, крепежные материалы. То есть, те же самые подвесы должны быть специальные, которые подавляют вибрации. И стоит все эти, вся эта фурнитура эти подвесы дорого. Также используются акустические панели, которые стоят в 4 раза дороже, чем даже минеральная вата и гипсокартон. То есть надо понимать, что если за такую стандартную, предлагаемую большинство мастеров шумоизоляцию, вы заплатите 1000 рублей за квадратный метр, это я абстрактно говорю, то за профессиональную шумоизоляцию вы заплатите в 4-5 раз больше за один квадратный метр. А если посчитать все площади по потолку, полу и по стенам, то в итоге получится, что это будет очень-очень большая переплата. И если у вас однокомнатная небольшая квартира, и вы очень хотите жить в полной тишине, тогда, наверное, имеет смысл это сделать точно. Если же у вас квартира большой площади, и у вас кошелек не разрывает от денег, то, наверное, такая шумоизоляция может быть избыточна. В таких случаях бы я рекомендовал делать профессиональную шумоизоляцию в той комнате, где вы, например, спите, то есть в спальне, а остальные помещения сделать шумоизоляцией попроще, типа той технологии, что применяет большинство строителей. Есть еще один нюанс: большинство мастеров даже не представляют, какие бывают на самом деле технологии по шумоизоляции, не знают, что такое шумоизоляция, что такое звукоизоляция, чем они отличаются. Поэтому, когда вы к ним обратитесь э, за помощью сделать вашу квартиру тише, они, скорее всего, вам предложат ту самую конструкцию, в которую запихают вату и будут говорить, что это работает везде. И, на самом деле, из их практики, наверное, так и будет, потому что действительно эффект будет. Как я уже сказал, 30-40% шумов станут тише, но такого эффекта, когда вы просто перестали слышать соседа, достигнуть таким способом очень сложно, если сказать невозможно. У этой технологии есть ряд недостатков, в первую очередь то, что она действительно не, не может полностью у вас избавить от шумов. Но предлагать технологию с профессиональной шумоизоляцией иногда бывает просто нерезонно. Вы все-таки купили квартиру, квартиру во многоквартирном доме, то есть вы изначально знали, что у вас есть соседы, что в доме есть лифты и, возможно, вы будете слышать своих соседей. И, наверное, вы к этому были готовы, потому что покупали квартиру, а не частный дом. Поэтому надо точно разграничивать ту грань, когда вам все еще хочется, чтобы у вас было тише, и ту грань, когда стоимость этих, этой тишины превышает э, рамки разумного. На самом деле, собрать конструкцию, которая будет работать в разы лучше, не так сложно. По большому счету технология практически такая же. Просто используются специальные материалы, дополнительно используются герметики. И все это дело делается не так сложно. И по работам будет примерно так же, если вы объясните мастеру всю технологию и он ее произведет. Другое дело, если вы обратитесь в компанию, которая занимается шумоизоляцией профессионально. Как правило, это узкоспециализированные компании, которые продают свой материал и вместе с этим материалом продают свои работы. А так как эти работы узкоспециализированные, то стоят они, как правило, дороже, чем у какого-нибудь мастера или бригады, занимающейся комплексным ремонтом. Однако, Мастера, которые занимаются комплексным ремонтом, как правило, почему-то ленятся посмотреть информацию о том, как делается профессиональная шумоизоляция в квартире. Я говорю именно о шумоизоляции, потому что есть еще звукоизоляция, о чем мы сейчас вообще не говорим. И эти мастера ленятся посмотреть эту информацию, открыть тот же самый YouTube, наконец-таки, и посмотреть, что то есть там. И когда вы к ним приходите с вопросом, что они могут сделать и как могут помочь вашей проблеме, с шумными соседями. Они вам предлагают вот такие конструкции. И как я уже сказал, в таких конструкциях нет ничего плохого, если вы понимаете, что от них ожидать. Потому что есть варианты лучше, но дороже, есть хуже по тем же ценам. Поэтому надо точно понимать, что дает конкретно эта конструкция, стоит ли ее применять в этих условиях, в этой квартире, и что говорить заказчику, что он получит в результате. Также говоря о шумоизоляции, надо четко понимать, что шум проходит не только через конкретную площадь этой стены, а он проходит через всю конструкцию, то есть в том числе и плиты, и все, что связано с ними. Поэтому делая шумоизоляцию, вы должны отсекать и стяжку от стен, и от плиты перекрытия, и потолок отсекать, и все это дело должно быть образовывать определенные. Определенный короб акустический, то есть, как бы комната внутри комнаты. Тогда будет эффект значительный, даже с такой конструкцией, даже с, таким вот, с такой технологией. В ином случае, если вы просто одну стену обошьете и больше ничего не сделаете эффекта может вообще никакого не быть а также если вы потом в эту стену вставите кучу розеток в ряд то по большому счету это будут такие вот окошки для звука и все это надо учитывать в процессе даже выполняя шумоизоляцию стандартными методами которые предлагают 10 из 10 мастеров выполняющих комплексные ремонты и, возможно сейчас вы задаетесь вопросом так блин делать все-таки шумоизоляцию или не делать если ней толк или нет если у вас есть большой бюджет очень большой, то есть денег вам особо девать некуда, то вы можете сделать профессиональную шумоизоляцию во всей квартире и действительно будете жить как в акустической коробке, то есть вы не будете слышать, что снаружи. Возможно, шум будет только из окон самый сильный приходить. Если же бюджет у вас ограничен, то делайте шумоизоляцию в локальной комнаты, той комнаты, в которой для вас особенно важно, чтобы было тихо, например, спальня. Ну а если бюджет вообще-вообще ограничен, то делайте звукоизоляцию по типовой технологии, которую предлагают большинство мастеров. Но не забывайте, что даже с такой технологией обязательно соблюдать нюансы. То есть просто сделать каркас и туда запихать вату, это ничего не даст само по себе. Каркас надо собрать правильно. Надо его обложить демпферной лентой, чтобы вибрации не передавались. Желательно в каркасе использовать правильные подвесы. И перед этим надо сделать правильную стяжку, чтобы она тоже была отсечена от стен. Ну и, конечно, надо не забывать про потолок. То есть, в конечном счете, все виды шумоизоляции в квартире имеют эффективность, имеют эффект, но разный. Где-то вы глушите звуки на 30% от того, что было изначально, где-то на 80%. Чтобы на 100%, не знаю, я таких вариантов пока не встречал. Отдельно отмечу такие новостройки или дома. Это панельные дома. Если у вас квартира в панельном доме, то надо понимать, что если там делать шумоизоляцию, то там действительно стоит делать коробку в коробке, то есть в каждую комнату делать еще внутри коробку из шумоизоляции и по полу, по стенам, по потолку. Даже профессиональные материалы на самом деле съедают поверхности. И если вам предлагают профессиональный материал, который всего лишь 2 миллиметра, а работает очень эффективно, но я бы в этом сомневался. Я видел такие материалы, я видел их рекламу на ютубе, я их даже щупал в магазинах, но, честно говоря, я вот сомневаюсь. Не могу я поверить, что если прилепить к бетонной стене какой-то кусочек какого-то материала, то он будет глушить звуки так же, как конструкция, в которой есть несколько слоев гипсокартоны, той же ваты или тем более акустической панели. Но я здесь могу ошибаться, я не являюсь профессионалом в этой области, поэтому изучайте вопрос внимательно, обращайтесь к профессионалам, если вам действительно очень важно это. Но Если бы вы обратились ко мне и выжили бы в панельном доме, я бы рекомендовал все-таки подумать над тем, насколько шумны у вас соседи, потому что шумоизоляция съедает площадь, это факт. Тот тип шумоизоляции, который делается здесь, точно съедает. Тот, который я знаю, Тип шумоизоляции, который более эффективен, он делается практически по такому же принципу, поэтому плюс-минус будет то же самое. И это действительно делает комнату меньше. Но в некоторых случаях, например, если вы знаете, что у вас живут внизу соседи собака или за стенкой живет молодой человек, который до полуночи слушает громко музыку, а вам это мешает жить и работать, тогда, наверное, стоит предусмотреть шумоизоляцию во время комплексного ремонта. В конечном счете вы всегда можете обратиться к профессионалам по шумоизоляции и они вам предложат новые технологии, новые материалы, которые работают более эффективно и в нашем современном мире сейчас все развивается очень быстро, и эти материалы появляются новые практически каждый год. Возможно, конечно, это одни и те же материалы, просто их по-разному называют разные производители, но все-таки они появляются. И так как я сам часто сталкиваюсь с запросом на шумоизоляцию в квартире, я этим вопросом тоже озадачился и немножечко его изучил, и могу сказать, что... Есть предложение, которое действительно обещает вам, что вы слоем два 2 см погасите любой шум из-за стены, но еще раз, я пока это не опробовал, у меня такого опыта нету и рекомендовать я такие технологии не могу. А вот такую технологию, стандартную технологию мастеров, я могу рекомендовать, но я сразу говорю, что она работает на 30-40% от первоначального шума и если она сделана правильно. Если она сделана неправильно, то это просто будет еще одна фальш-стена, которая не съест ваше пространство и не будет никак работать. По этой теме все. Если у вас есть какие-то э, комментарии к этой теме, их, оставьте их обязательно. Если вы сам мастер, напишите о своем опыте. Может, вы знаете что-то больше, чем я. И поделитесь этим опытом с моими зрителями. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для меня это важно. Ну и делайте репосты в социальных сетях. Возможно, вашим друзьям и знакомым пригодится эта информация во время ремонта. Спасибо. Пока.